Далеко. А он там. Далеко. А А Ты нож, что ли? Ну, а что Сейчас приход будет. В частный сектор. Да. Он вот туда Да, частный сектор. Где-то он там. Вот Короче, это, частный сектор жахнули. Да, на на назад возвращаться обратно. Пошла еще одна. Осколки аж сюда у него полетели. Давай бегом под, под стенкой беги! Под стенкой беги! Не по дороге! Под стенкой! Приход! Приход! Надо его сваливать. По не по дороге! Тух ебать! Обашмарку Приход, пацаны